Всем привет! С вами сегодня Татьяна, мы будем делать увлекательные опты. Будем делать парыгуна. Для этого нам потребуется. Ну, давай баночку. Вот такой вот желтый гипергранулы. Угу. Ну, проще говоря, это у нас цветные полимеры. Вот такие вот. У нас есть желтые, и вот там стоят зеленые. зелененькие. А вот Они будут светиться в темноте. Будут светиться в темноте зеленые. Для начала мы берем формочку и ее соединяем. Соединили. Соединили формочку. Вот так. Вот. Дальше мы насыпим в эту формочку наши гранулы, используя ложечку. Насыпаем, насыпаем наши гранулы. Насыпаем и достаточно плотно их будем потом утрамбовывать. Можно их перемешивать даже, вот на, например, насыпать слой желтых, а потом слой зеленых светящихся. Мы полностью набили нашу формочку полимерами. Теперь опускаем ее в воду. В формочке есть дырочки, поэтому вода внутрь будет поступать. Прямо опускать, а скидай туда. Опускаем в воду. Вот она утонула. Сейчас она утонула. И немножко там полежит. Мы засекаем 30 секунд и ждем, пока произойдет волшебство. Ну что ж, прошло время, пора доставать наш шарик. А, мы его достаем. Так Я баночки... набрал чуть-чуть вес даже. Да, баночки все закрываем, наши реактивы закрываем, а шарик наш пока высыхает. Обязательно надо дать время ему высохнуть. Видите, он даже скоро <сосколько> затвердеет. Потому Наша что шарик... он уже не высыпается. О, нет, шарик уже затвердел, если он ничего не высыпается, просто надо дать ему возможность высохнуть, а то он может развалиться. Да. Сейчас он немножко у нас высохнет. Ну что, если очень хочется, давайте попробуем его вынуть. А если не получится? А мы осторожненько попробуем его вынуть. Осторожненько! Ух ты, какой обычный. Вот видите, у нас вот такой шарик есть. Он еще немножко липкий. Да, липкий. Он должен высохнуть. Дальше. Это значит, что он плохо высох. Но нам очень интересно, мы хотим его достать. Вот, осторожно. Очень осторожно. Осторожно достанем. И... Вот он наш попрыгунчик. Но опять же, он должен немножко полежать и высохнуть. Но хочу обратить ваше внимание, что мы добавляли туда специальный полимер, и он будет светиться в темноте. Спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами была Туся и Тася. Всем пока. Пока.